у прабабушки, там еще у кого-то. Если нам он нравится, то мы можем его брать. И наша генетика его сразу же выдаст. То же самое, как цвет глаз. Но цвет глаз с этим проще. Очень многие люди, они видят, как меняются глаза, да? когда смена питания идет, когда еще что-то. Как правило, глаза высветляются. И если вы заглянете глубоко туда, где мы раньше жили, посмотрите какую-либо литературу, либо найдете какую-то информацию, вы увидите, как, с какими глазами изначально люди были. Изначально были у всех небесные глаза, как описаны во всех литературах. Сначала были небесные глаза. То есть небесные голубые синие, серые, это первородные глаза, цвет глаз, который был. И когда мы начинаем, и еще такие были потом появились у нас на. В очень жарких странах они были золотистые, то есть не карие, а золотистые, такие вот как бы светло карие. Они остались есть такие? Ну, они и есть, да, но сейчас у нас уже есть и карие, и зеленые, вот, и всякие всякие разные. Это как раз про про смешение и про определенные, про определенные, так скажем, химические реакции в нашем теле, в нашей генетике. Вот. И мы можем спокойно менять и, вот тоже говорят, вот фигура пошла там в отца, фигура пошла в того-то. Мы точно так же можем менять свою костную структуру, свою мышечную структуру так, как нам удобно генетической памяти. О чем это говорит? Когда мы переходим к состоянию самого себя, когда мы научаемся видеть самого себя, когда мы научаемся слышать самого себя, когда мы идем на свое предназначение, да, назовем его так, когда мы делаем то, что нам идет по сердцу и по душе, и мы это четко понимаем, что это идет во благо, то тогда наше тело, после этого наше тело начинает принимать те формы, в которых нам будет удобно идти к тому, к чему мы идем. Неважно, чья это будет фигура, папина, мамина, бабушка. То есть у нас может меняться костная структура. У нас может меняться э, волосы, то есть э, как, как густота, так цвет, так и структура волос. У нас может меняться структура ногтей. То есть если мы идем на, э, ну грубо говоря, там на исследование чего-то, например, там э, в горах, где там, например, снег и холод, то у нас наше тело подстроится к этому то есть у нас начнут расти на на коже например там волосики чтобы защитить нас от э, холодного климата у нас начнется там э, наша э, наш скелет начнет э, приходить при в такую форму как, который будет удобен для того чтобы жить в горах вот, потому что вы можете посмотреть что у южных людей изначально и у северных у них э, абсолютно по-разному развита их их костная структура, структура. То есть которые живут в холодах люди, они более маленькие. Вот. Они такие маленькие получаются, как бы коренастенькие. Вот. Это для того, чтобы максимально, максимально долго держать тепло нашего организма, в нашем теле. Вот. Если которые в жарких странах, то эти люди, как правило, более более подвижная, у них структура волос другая вот. мы все наверное, замечали с вами что у некоторых вот есть некоторые говорят вот у, у того растут волосы вот она пользуется там такими-то косметическими средствами я тоже себе набрала но у меня так волосы не растут у нас у волос есть генетическая память очень-очень такая достаточно плотная вот. и у нас есть э, генетическая структура до скольки они могут вырасти какие они могут быть то есть как это выражается, залезем в ну, совсем недалеко, да, например, в каких-то южных морских, да, вот где вот женщины с черными, густыми, длинными волосами, у них прям плотность волоса, она абсолютно другая. Почему это было изначально сформировано? Потому что они питались рыбой, они добывали рыбу в морях. И чтобы у них вот эти вот волосы, они были как. Как спасательный круг, как парашют. То есть они когда ныряли, волосы оставались на воде. И если что-то случалось, каждый мог их вытащить за волосы. И вот за счет этих волос они тоже держались на определенной, на определенной глубине, так скажем. Волосы им помогали, потому, поэтому они у них плотные, и они у них длинные, они у них растут, они могут расти, у них и до пят могут вырасти. И это для них норма. Если мы возьмем, например, африканские страны какие-то, то у них, как правило, это в мелкую-мелкую кудряшку, и они у них длинными не растут, они у них растут максимум до, до плечей. Это для чего нужно? Это вот мелкую кудряшку, чтобы не было солнечного удара, чтобы солнце туда не проходило. И почему до плечей? Это чтобы, когда они ходили, чтобы продувалась шея, чтобы не было теплового удара. То есть мы все это, да, тоже прекрасно понимаем. И вообще, что такое волосы? Вот мне многие задают вопрос, что такое волосы? Это же, их нужно отращивать, это же вот, это же рот, это же еще что-то. Волосы – это всегда наш рот, это действительно наш рот. И это, когда мы хотим зафиксировать себя в этой плотности, в этом пространстве. Это и есть волосы. Как только мы хотим что-то обновить, вот вспомните, вот мы там, девочки особенно, если там у них какие-то новые новые отношения или там еще что-то, какие-то новые, новая, новая жизнь у них там начинает идти, они начинают сразу же краситься, они начинают стричься, они начинают еще что-то делать. То есть они начинают себя менять, в первую очередь, чаще всего, с волос. И это на подсознание это устроено. Вот. И что такое волосы? Это когда мы их отращиваем, когда мы отращиваем волосы, бороды, там еще что-то. Это рот, это то пространство, в котором вы хотите. Если вы хотите уже готовы идти в следующие, в следующие познания, если вы готовы идти в следующие, в следующие плотности, то волосы становятся более короткими, и некоторые просто начинают бриться. Вы, наверное, видели, что некоторые монахи, у них есть ритуал, прямо, они каждое утро начинают с того, что они бреются, у них прям это ритуальность, бреется все тело. Это к чему? Это чтобы вот эти вот волосы, антенны не не фонили, так скажем, да в этом пространстве, ну не фонили – это грубое слово, но тем не менее, чтобы оно ничего не задерживало их в этой плотности, чтобы они могли по другим мирам спокойно переходить в, в иные пространства, в иные жизни э, со своим, либо без своего физического тела. Вот. Это как раз то, что по касаемо волос, когда начинают спорить, нужны волосы или не нужны, это вы уже сами принимаете решение, для чего вам волосы, насколько вы готовы куда дальше идти. Причем это касается как женщин, так и мужчин. Дальше, что такое клеточки? Когда мы рождаемся, когда рождаются детки, у них они рождаются с открытыми клеточками, у них стоят клеточки, каждый в своем пальме. И эти клеточки у них они, они раскрыты, они каждый в своем пальце, они раскрыты, они светятся таким небесно-голубым, белым, таким лунным светом, практически белым светом, прозрачным. Что потом происходит? Потом происходит определенная деформация наших клеток при помощи деформации нашего, нашего физического тела. Деформация, при помощи, деформация нашего физического тела происходит при разных моментах. То есть это какая-то еда, которая неприемлема для нашего организма. Это какие-то действия неприемлемые для нашего организма. Например, там вот в телефонах, да, вот мы вот все сидим, и вот, вот у нас появляется вот это вот, это тоже деформация. Деформация, когда там начинаем много читать. Вот, то есть раньше же читали это, это же не, не такая вот книжка была. То есть раньше, вспомните, если книжки, так они вот такие вот, там, чтобы почитать, там нужно вот так вот встать и выпрямиться, да? Это лежачее положение, это сидячее положение, это какие-то. Усиленные тренировки, которые тоже не, не, не нужны нашему физическому телу. То есть тренировки нужны. Я, я имею в виду тренировки, какие, когда мы говорим про олимпийских чемпионов и про профессиональный вид спорта, это всегда износ организма. И, вот, да. вот. и когда мы вот это, начинается деформация нашего физического тела, при этом начинается деформация наших клеток. То есть клеточки они выходят пазл на пазл, то есть они какие-то закрываются, какие-то вот сдвигаются, какие-то перекрывают друг друга. И когда они перекрывают друг друга, когда они выходят с вот, своих пазлов, они где-то перекрывают свет, где-то они трансформируются уже. ну вот когда вот вы, например, там, сидите в одной и той же позе, у вас даже ноги затекают, руки затекают, там еще что-то затекает. А, и то же самое происходит внутри нашего организма. Там, конечно, не затекают клетки. Там другие процессы происходят, но это просто я вам простым языком, чтобы было понятно, что происходит. И когда мы научаемся заглядывать в наше межклеточное пространство, в наши клетки, когда мы это понимаем, как это делать, то мы тогда видим, где у нас какое, какие клеточки наехали друг на друга, где у нас идет темнота в нашем теле. И мы их начинаем постепенно раздвигать, как изнутри, так и работая снаружи физикой, своим телом, помогая. И когда у нас клеточки встают свои пазлы обратно, то у нас как раз поступает этот свет. Что это за свет такой? Этот свет – это когда мы можем принимать информацию друг к другу, даже принимать информацию от одной клетки к другой. Есть научные работы, академиков, профессоров, где описано, это тоже все в открытом доступе в интернете, в ютубе, где написано, что если у нас достаточно здоровый чистый организм, если межклеточное пространство без слизи, то наши клетки между собой общаются каждое мгновение при помощи вибрационной, также информационной вибрационной волны. Вот, то есть если что-то защемило. В руке, то это не говорит, что это рука что-то, это, скорее всего, что-то пошло у нас от внутренних органов, какой где-то какой-то сбой программы. Почему я сейчас пошла в анатомию? Потому что мне очень интересно, что происходит с нашим внутренним аппаратом, когда у нас что-то что что идет не то. То есть, смотрите, когда у нас болят, начинают болеть колени и суставы. Не всегда, то есть не надо каждый на себя принимать, но тем не менее есть такое, что может быть это от почек. Почему от почек? То есть когда у нас почки начинают по каким-то причинам тяжело работать, почки, надпочечники, они начинают как бы, что такое почки, они азотистые соединения выводят, да, из нашего организма, вот, они начинают как бы работает достаточно плотнее. Сейчас если я найду, скажу вам, как правильно называется эта венка, чтобы уже было понятно. Ну нет, не скажу. Но вот почки они чистят азотистые соединения в крови, а, так и шлаки и перерабатывают выводят их с мочой то есть есть люди которые вообще в принципе ходят с утра в туалет после того как они выпьют стакан или полстакана горячей воды то есть это понимание да что что такое почки вот а почки изначально это мы вчера с вами говорили это когда мы не можем принимать и отдавать то есть как снаружи так и изнутри работает одна и та же программа как мы научимся их воспринимать то есть не бывает что мы только наружную программу выучили то есть я, например, не умею принимать, значит, у меня больные почки. Нет, это не всегда про это. То есть не бывает, что с одной стороны только себя познать. Как внутри себя познаем, так и снаружи. Вот. И когда почка стала плохо работать, недостаточно с почечная, она уже не может справиться с этой кровью, которая через почки идет. А что она делает? Она подает сигнал мозгу, что я не справляюсь. То есть почка подает этот сигнал. И мозг увеличивает кровяное давление. Когда увеличивается кровяное давление, чтобы кровь, пройдя через почку, могла очиститься. И у нас получается что? У нас получается повышается давление. Когда у нас повышается давление, мы первым делом что делаем? Вот это вот тахикардия, как говорится, да, что у нас на сухих днях тахикардия очень часто бывает. Это же о чем говорит? Это говорит о том, что почки начали работать не так. Мы что начинаем? нет, Мы начинаем не с почками работать, а снижать эту тахикардию, снижать давление. Кто-то таблетками, кто-то травками, кто-то еще чем-то. И когда вот это вот снижается давление, почка начинает быть, начинает быть вообще в таком состоянии, что она не понимает, что как бы она все сделала для того, чтобы пошел вот этот давление, кровоток, чтобы очиститься почки. А тут все прекратили. И она в таком состоянии, куда девать шлаки. Как бы, куда их дальше выводить? То есть все остановилось. И эти шлаки выводятся в межклеточное пространство. В межклеточное пространство выводится и далее начинают э, шлаки двигаться в суставы. Из межклеточного пространства. Потому что клетки сами они не впитывают ничего практически. Когда говорят, что там крем для клеточного, там, для клеточного структурирования, там еще что-то, это все ерунда, клетки не впитывают, у них оболочка абсолютно другая. То, что у них есть, у них то и есть, они впитывают, но вот только информацию, никаких крема и масла они не впитывают. И вот из этого межклеточного пространства шлаки начинают выходить в суставы, и у нас начинают скрипеть суставы, у нас начинают болеть суставы. Это один из вариантов, как работает наш организм. И так у нас работает очень много. То есть мы, например, можем говорить там, ой, у меня там что-то поджелудочное заболело. А по факту это не поджелудочное заболело, это у нас сердце. Плапан не справляется, то есть у нас пошла густая кровь. Мы что-то сделали не то, сделали, не съели, в первую очередь сделали что-то не то. Делаем мы что-то не то, это когда? Это когда нам не по душе. Когда мы против себя, когда мы идем против себя, у нас моментально густеет кровь. Когда мы сделаем что-то для себя, у нас густеет кровь, почему? почему лишний вес у людей появляется. Когда мы не идем по сердцу, когда мы не идем по сердцу, мы, мы, мы, у нас начинает густеть кровь. когда у нас начинает густеть кровь, у нас не выводится ничего из нашего организма и оно на нас как бы навешивается все несколькими слоями. И от этого начинает сердце работать тяжелее, то есть клапан не справляется с такой густотой крови. Клапан не справляется, и у нас идет отдача от сердца очень часто в поджелудочную железу. В почке очень часто дает отдачу. То есть мы думаем, у нас почки болят, надпочечники, но мой боли-то не чувствуем, А это идет вот это защемление мышцы, которое дает сердечный клапан. И у нас очень много, то есть я не медик, я не могу вам сказать это что-то медицинским языком, у меня это не получается, но чтобы вы просто понимали, как работает наш организм, насколько все взаимосвязано. И когда мы научимся видеть и чувствовать, что происходит с нами, как внутри, так и снаружи, вот тогда мы можем контролировать и регулировать внутренние процессы не только своих клеток, межклеточного пространства, но и своей ДНК. И вот когда мы научаемся видеть и работать со своей ДНК, тогда у нас идет абсолютно другое качество нашей жизни в нашем аватаре, в нашем белковом теле. И тогда мы уже можем идти в другие процессы познания себя через абсолютно удобное для нас белковое тело. Задавайте вопросы. Ну, на один из моих вопросов уже ответили, то, что клетка она как мембрана, она, потом, она ничего не впитывает. Uh -huh. вот, а мне интересно про межклеточную жидкость. Так, это сколько... не лимфа, нет это. это лимфа тоже присутствует, меж, межклеточная, да, но сколько она ее... не всегда присутствует. Сколько ее должно быть, какого качества? Что, как способствовать какой-то нормализации вообще, количества? Ну, нет нормализации количества межклеточного пространства. Это, это если простым языком, это та жидкость, через которую проходит ток. То есть мы все как бы всю информацию, все, все вот эти вот энергетические, вибрационные, информационные вот эти вот структуры, которые в нас идут, это можно назвать его и током. Это все идет внутри нас. И это идет по межклеточному пространству, по этой жидкости. То, что касаемо лимфы. То есть лимфа если вы возьмете у меня сейчас очень много дома учебников по анатомии но ни в одном учебнике не пока показана. показана нервная система показана кровеносная система но лимфосистемы нигде не показана она всегда есть только на слуху то есть в разрезе если человеку там разрезать мы все увидим кроме лимфы и Человек, что такое лимфа? Я могу ошибаться, но на сегодняшний день, как я вижу, что вообще лимфатическую систему запускают ребенку с прививками. Ребенок рождается без лимфатической системы, у него нет лимфатической системы. И в третьем поколении где-то будут дети абсолютно другие, если мы не будем ставить прививки. Ну, то есть, вот, например, мне не ставили прививки, потому что я была достаточно болезненный ребенок, у меня постоянно были методы воды своим детям я тоже прививки, так скажем, не особо не ставила. Они во втором поколении получается, и я уже вижу, какие они. То есть они, например, там у них нет тех заболеваний, которые есть у большинства детей или людей. То есть они у меня практически не болеют не потому, что они у меня закаленные или или там еще какие-то. Если дети закаленные вот смотришь, там вот они, и мама с папой сыроеды, там. и дети сыроеды, все на таком правильном экологичном питании. И бегают они босиком, и все у них замечательно. <свят> Но, например, заболели там каким-нибудь вирусом, особенно самым распространенным сейчас, да? Вот вроде все замечательно, где мог подцепить. им все равно что подцепил. Это как раз говорит о том, что вот эта вот лимфатическая система это та система, когда нам. это же не просто лимфатическая система, которая нам искусственно внедрили в нас. Она же понятна, что она должна быть для чего-то. Она для того, чтобы чем... Если она в человеке есть, если мы ее там разгоняем, как мы, мы же для нее целый миф придумали. Физическим упражнением мы что-то разгоняем лимфу. Какими-нибудь горячими чаями, какими-нибудь берем перцем, еще чем-то, мы разгоняем их. Мы разгоняем то, чего нет. То есть мы разгоняем то, что в нас внедрили. Какие вирусы в нас внедрили, тем мы и разгоняем. И мы становимся очень управляемыми. Когда эта лимфа выходит из нас, либо мы ее не допускаем в себя, то мы абсолютно другие люди. Мы начинаем видеть и слышать по-другому. Это не всегда для нас хорошо, потому что иногда кажется, блин, ну что я вот это вот вижу, куда с этой информацией идти? Но тем не менее, и э, ребята, которые у меня выходят на длительные сухие дни, например, на 40 дней или на 60 дней, у них очень... Ну, вот они, например, кто-то делает клизму, кто-то, например, не делает клизму, а там, например, сморкается, еще что-то. То день на 30, вроде бы 30 день, но там какая слизь? И на 30 день начинают выходить эти слизовики. Они выходят через пору. Через кожу. То есть они становятся, бывает, говорят, вот я, говорят, у меня, говорят, все сухое. Но кожа, она прямо липкая. Вот. Кто-то делает клизмы, и там прям выходит слизь вот этого. Вот. Кто-то начинает сморкаться на таких уже достаточно больших сухих днях. И это вот все выходит. Но когда это выходит, у тебя начинается новый этап твоей жизни. То есть новое видение. И не все тоже с этими видениями и с этим новым образом жизни могут жить. То есть, ты же, как происходит? То есть человек начинает смотреть на жизнь по-другому, по-иному, и он понимает, что его вокруг не понимают, и ему в этом пространстве некоторым тяжело жить. И чтобы не приспосабливаться к новому себе, ему проще уйти обратно туда, где у него все привычное, где для него все доступное где он все знает, и там очень тепло и хорошо. И он возвращается туда, потому что здесь начинать жить, когда ты видишь те вещи, которые не видят другие, и ты им даже объяснить не можешь, потому что они скажут, ну, ты, пипец, дурак какой-то, ну, что ж ты говоришь-то? Ему здесь становится как бы, ну, он сначала там повеселится неделю-две, а потом через какое-то время, может быть, через год, может быть, через месяц, он возвращается туда, остается один процент. Из тех людей, которые вышли в большие сухи. Ведь очень много людей выходят в большие сухи. Почему они обратно не идут? Потому что они не могут там. Но сам факт, что они когда возвращаются туда, они уже и там не могут. Они и там не могут, и здесь еще не приспособились. И они в таком раздраве, что в какое-то время они держатся на вот на этом плаву. И потом их начинают все уже. Они говорят, да, все пошло, но, и они в какую-либо сторону начинают очень сильно у них перевес, либо перекосы. Либо они бросают все эти правильные штучки, правильные питания, правильные э, гимнастики, правильные какие-то мысли и уходят там в раздрай. либо они очень четко начинают идти туда, но не осознав, что с ними происходит, они всегда будут вот в этом колебании. И будут говорит, что не получится, никто этого не сделает, потому что у него есть четкое понимание, что я же хочу, я же могу, я же уже это прошел. А почему у меня не получается второй раз? Потому что никто это не может сделать. Я же, как все. И начинается вот это вот обесценивание в первую очередь себя, своих поступков. Никого-то, что кто-то не может сделать, всегда обесценивание начинается с себя. И получается вот такое вот у нас сопротивление организма, сопротивление нашего мозга сопротивление нашей физики сопротивление нашей психики вот. и с этим тоже нужно как-то научиться работать с этим нужно как-то научиться жить и это достаточно такая большая трудоемкая работа задавайте вопрос ну, но mm -hmm. вот ну, если ее самой, саму она вот, я когда сидела на таких дознах, она вот прям ни с того ни с сего, раз там из носа все, все потекло. Уже, допустим, я там три недели, да, вот, знаете, все, чувствую все. Потом начинается вот, до тошноты до рвоты, тоже это слизь прям. Это а все. Слизь, да? слизь и лимфа это одно и то же, или что? Слизь и лимфа это одно и то же. Вот ты говоришь, начинает выходить. Выходила-то лимфа или слизь? Или лимфа это и есть слизь. Ну, я так думаю теперь, что это лимфа и есть слизь. Да? Ну, тут уже такое двоя, э, смотри, слизь, она, как правило, больше, больше гной, гнойным процессом идет. Как я это вижу. А лимфа, она, как правило, больше идет каким слипким каким-то. Да. Смотрите консистенции. Mm -hmm. ну я так понимаю, что это все из-за прививок, да? А вот, кстати, да, вы mm -hmm. упомянули, что детям, если не ставить прививки, то у них не запускается, то есть они живут без лимфатической системы. ну смотри, если во-первых у родителей были прививки, да, если были. Вот, а то им детей? все она передалось немножко. А, а, так, передалось. да. Я так говорю, это будет только через минимум через три поколения здесь привычные ветеринк. Ну вот тоже ребенку не ставить прививки. Приходишь кругом и везде, эти медсестры, они это очень Это всегда упугают, твой выбор. Что значит минингитом заболеешь, туберкулезом заболеет ребенок, там, что лутняк подцепит где-то в армии. Вот постоянно они. Это правда или это неправда? Я не могу сказать. Смотря что такое правда в твоем мире. Ну вот, допустим, ребенок не привился от туберкулеза, и мы там приехали в Питер. И нам говорят, так это тут вообще все кругом, они с этой палочкой ходят. Что вы себе думаете? Тут болото, тут сырость. так бегом делаете, значит, появляется как туберкулез. Или зарабатываете, нав... а веришь, если не веришь в это? Значит, в это. Нет, тут уже официально работаешь, не устроишься работа, на работу. Нет, Это составляет школу, прям конкретно, вот до что с этой палочкой, например? Вот ребенок не привит от туберкулеза. В итоге он попадает в, в эту среду. Хорошо выбор, я, допустим, не прививаю. Ну, от пандемии, как все прививались вообще? Но это, это другое дело. Тут вот, конкретно, допустим, туберкулез. И она кругом эта палочка. Что а с этим ребенком? Он защищен, как, как без прививки, то есть он крепкий, у него иммунитет. Или он наоборот слабый гол, как мне сказали, вот ты просто выпустил своего ребенка голым на, на площадь Александров. Вот он ходит голый, вот мы все такие одеты в все, кто с прививками, а у тебя ребенок, значит, вообще ну, голый. Тогда хорошо, Правильно вот это или нет? Вот ты прежде чем вообще задать вопрос, ты разбиралась, что такое прививка? Читала, читала как одни, так и другие. А вы? Ну что, что такое тот... прививка? Это мини, мини вот это бацилл, мини бактерия, uh -huh. вот, которая запускается, и дальше наш организм распознает и вырабатывает потом иммунитет, если он опять тут же где-то встретится. Uh -huh. Вот то мое понимание. Дальше развивает. Ты да. готова в мини-дозу впустить? Мини-дозу, да. Хорошо. А тут будет большая доза. Давай, я ты меня спросила, давай я сейчас да. тебе позадаю вопросы. Ага. Вот смотри, ты как хочешь мини-дозу запустить, чтобы твой ребенок уже был инфицированный? Либо ты пойдешь и будешь думать, что за... ставить прививку нет, заболеет он или нет. А если он не заболеет, но ты его уже заразила, он у тебя уже гепатитный. Потому ну, да, что мы приехали в такое место, где, допустим, оно кругом и везде. Ну то есть это вероятность, это мы живем в теории вероятности, повезет, не повезет. А всегда только 50 на 50. Он у тебя, ты думаешь, дети, которые э, привиты вот эти вот э, прививки, они не болеют туберкулезом? В меньшей степени говорят врачи. Они не так тяжело же, болеют. Ты как... Почему врачи? Ты, ты смотри те, я знаю, случаи. Я не знаю, как у всех это происходит. Я, я могу